Вот, ребят, э, а, э, сегодня мы опять встретились, только уже накатали э, объемную эффективность, на пересчитали, в общем, там Решат появился, он где-то там на смене был или куда-то там 800 километров дубасил до дома и обработал я логи построил соответственно таблицу объемного наполнения и внес эти данные уже в основную прошивку. Сейчас правда какая-то у нас коррекция странная, на холостом ходу что-то в 11 там 10 процентов плюс почему-то уходит, хотя как бы должно было попадать вообще в районе единицы, но это как бы отклонения небольшие, опять же сегодня погода немного другая, вчера у нас дождя не было, по-моему, не было таких проблем, но Плюс мы еще сегодня накатали Вот эти минимальные значения Дросселей Ну то есть максимального дросселя И посчитали вот в этом области Объемную эффективность Там правда я в первой испытательной прошивке накосячил Там дроссель у нас вырубался Сейчас все нормально и заполнили Это сейчас я уже врубил С нормальной версией прошивки и Сейчас мы поедем, прокатимся И заодно проверим как она поедет С этой прошивкой Ну и заодно я сейчас еще и логи соберу уже по этой прошивочке. Так, вроде ничего особо-то не поменялось. Давай сейчас развернемся вот так, ну, там проедем, вернемся уже на Стародеревенскую туда уже. Ну как там, зато у нас по идее должно попадать э, э, топливо в режимах, вот как на данный момент, где мощностное используется, и там э, коррекция уже по датчику кислорода не проводится она в единице на постоянку то есть множители берется из таблицы как раз объемной эффективности коррекции и по идее там должно попадать при постройке я увидел что там вообще она как бы отличается глобально от ну как глобально там конечно небольшой процент отклонений но форма совершенно другая у таблицы в этой есть, судя по всему что все-таки изменения какие то есть ну так в принципе как бы модель работает совершенно нормально, адекватно. Никаких косяков там нету. Дроссель не хлопает, как на ВАЗовской модели, не пойми, как работает. Здесь все как бы адекватненько, считается все четко, смесь попадает. Ну, грамотная модель математическая. Не то что в лазовская модели. Ну, в общем ребят сейчас по крайней мере вот накатали именно объемную эффективность владелец соответственно покатается посмотрят как это будет ну уже в реальных условиях нормальных не как мы сейчас вот просто прокатились а все-таки это на ходу там по трассе не трассе в пробках и во всем остальном будет уже видно как она себя поведет но я думаю что Хуже точно не будет, но должно быть все нормально. Смеси должны попадать, соответственно, и ехать она должна лучше при этом. Так что не забываем еще, соответственно, кнопочку нажимать, колокольчик и ходить по ссылкам, которые у меня под видео, как обычно. Ну, продолжение, как бы, мы уже будем снимать не знаю когда, но я уже буду заниматься именно на компьютере, смотреть, что и как там, подгонять все это дело. То есть ходовых может испытаний сейчас в последнее время будут, но редкие очень. Ну и в общем все, следите дальше как бы за изменениями. Так что в общем всем до новых встреч, пока.